Я у скуки тебя забираю, У капризов в нелегкой судьбе у тропинки, что вьется по краю У безмолвного гнева небес, пусть смывает румянец рассвета, шедший утром задумчивый дождь, и душа, что надеждой согрета, тихо скажет: Я знаю, ты ждешь, сколько зим пролетело и весен С той ненастной разлучной поры. И подкралась нежданная осень в парках вновь зажигают костры, и душа, как листок, задрожала, Крикнув ветру, Мечта жила, боль ушла, что острей кинжала, и срослись два помятых крыла, и Не летят, словно порох сгорая, Сердце с разумом и вечной борьбе, Я у скуки тебя забираю У безмолвного гнева небес.